Всем привет нам всем снятся какие-нибудь страшные или необычные стены я хотел рассказать вам об одном Он приснился мне 19 февраля в этом году 2023 в общем если ты это смотришь и не подписан до сих пор на канал подписывайте ведь вас без подписки смотрит миллиард человек а на канале всего лишь-то 2К, я хочу к своему день рождения 3К, вот. Мне хотелось бы 4К и 5, как у моего друга, который раньше был не круче меня по подписчиков, типа. Но это не важно, хотя бы 3К наберем и хороший актив. А что для этого сделать? Подпишись на канал, нажми на уведомления «Все» и не пропускай каждое видео. И комментируй, лайкуй, лайкай, приходи на стримы, активничай, а то будет скучно, не буду затягивать этот сон. начался с того, что я с бабушкой и с дедушкой приехал на их машине, Куда-то. Но я сначала потому что я поехал опять в восторгественную школу, потому что это типа логично было бы. Но в моем моменте это нелогично, так как я уже давно ее закончил. Да, это было так. Я уже подходя к этому странному зданию, которое не похоже на здание. Воскресной школы. Я потом задумывался, может, у меня на кружок, потому что они разговаривали сами с собой. Когда мы ехали. В общем, я просто тупая. Залипал в телефоне, играл в... А что я? Геометрия Dash. Как всегда. Майнкрафт. Ну, в общем, во что я играю? Во ФНАФ, там, во все. И мы... Ну, я, когда подхожу к этому зданию, к двери уже, я замечаю, что я забыл рюкзак. Я забыл свой рюкзак с принадлежностями. Потом я побежал к машине. Дедушка с бабушкой что-то вышли из машины. Ну, бабушка в процессе была. Э, я беру, значит, свой рюкзак. причем школьный рюкзак. У меня вообще другой рюкзак, если она другие кружки всякие. Беру свой школьный рюкзак, он наполнен чем-то. Да. Я видел себя от третьего лица. Это было так стрёмно. Всегда видеть себя от третьего лица видно меня было это конечно страшно но не странно потому что резко переключалось на мою от первого лица короче как в игре в робоксе приближаешь и убавляешь но там были моменты когда я резко от третьего лица но я просто думаю что я опять представляю себе от третьего лица Потому что мне реально, реально вот этот вот, мультфильм, блин, в голове, когда я спал, а, блин, проснулся в 7 в аду, я такой, а чё не в 6? Чё за, чё за сон такой долгий? Ну, вообще, не буду тянуть, я, за... ну, я не заходил, я просто сел типа в машину, достал рюкзак, Сон как бы обернулся, типа, в то здание, как я понимала. Он был создан из, просто из бетона. И, блин, хорошо, что во сне нельзя было чувствовать холод, потому что я, я бы уже все, Я бы старался убежать оттуда. Потому что я люблю больше весну, когда... Начинается тепло, когда мой день рождения. Ну и лето, когда жара. Ты, блин, валяешься где-то в теньке. А, ну и так далее. Ну или на пляже. И тебя вода в ноги вот так. Пш -пш, на пляже, когда море черное. Прям на ноги. Пш -пш. Потом, блин, я с головой что-то там не окнула. Ой. А... Я давно не общался да? на одну и ту же тему. В общем, я там захожу, там дедушка с бабушкой, какой-то жирный хрен, который похож, извините, пожалуйста, который похож на полицейского из обычных фильмов, э, про, ну, английских фильмов. Он очень был похож, и он, да... Он очень похож, но без формы. Да. Я буду говорить про цвет его кожи, а то это плохо говорить. В общем, мы там что-то а, ели, что-то ходили туда-сюда. Потом этот чел, полицейский типа... Он начал рассказывать, что, типа, здесь маньяк, туда-сюда, типа, убийца. И я слышу, ну, он мне листовку показал, я прочитала текст, и там написано. Вот этот охранник, ну, удивлялся сначала, что там свист какой-то. А вот написано в листовке, что этот хрен убийца. Он делает какой-то звук священия. Да, и был звук освещения какой-то очень странный, страшный. Меня тогда вообще все трясет. Я сейчас рассказываю, тоже мне трясет, пипец, как-то я тогда-то я тогда, -то, тогда такое читал, что бийца какие-то звуки, приманивая какие-то звуки свистения, приманивая к себе. Вот я даже запомнил это. Там прям огромным шрифтом было написано, и было просто видно. А обычно не видно. Ну, короче, это мне стоял в, в темноте. Он стоял в темноте, потому что я расш, шарахался, ходил типа. Ну, где он стоял, было... Впереди него была выходная дверь. И это странная была конструкция. Возможно, вы сейчас видите ту конструкцию, которая была... Потом он пришел, я убежал в свою комнату резко. Как-то резко я в свою комнату попал. И встал, блин, где у меня гитара стоит. И выключатель света внутри комнаты. Я пытался спрятать за эту, дверной косяк, который у меня двери нету. Он, значит, открывает штурку мою. Но не, при тем как открыть шторку, он убил вот этого вот полицейского типа. Он спрашивал, где она? Она может здесь, может в середине? А я тогда не понял в какой середине. И он открывает шторку. Ко мне заходит и ничего не спрашивая стоит так. Я ему говорю, что она на третьем этаже. <смех> ну типа обманываю его. Я, короче, потом сон закончился. Я до сих пор не знаю. Вот пошел на третий этаж и наряд полиции, которые я заказал, он пришел к нему. И вообще я убежал от него. Вот столько вопросов мало ответов. Вот. В общем, на этом все. Пишите свои истории в комментариях и свое мнение об этом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, подписывайтесь на меня везде и добавляйте меня в друзьям вконтакте и в Одноклассниках и где вообще возможно, где вы даже есть. В общем, это на этом все. Моя история закончена. Думаю, вам понравилось. Очень. Да, я болею. Хэштег Шадиги болей. Выздоравливайте. Шане выздоравливай либо не болей, э, тоже придется